Приветствую тебя, Диман По поводу твоей Микросхемы от котла Я ее прозвонил На стенд прогнал Я сейчас покажу Она пока в аварии у меня Сейчас вот снимаю аварию С Искра Есть, рабочая вот это блок использовал ну, вместо клапана газового твоего есть небольшой клюк конечно на микросхеме что она ну, при первом запуске при первом запуске она искру дает а клапан не открывает но при втором запуске через там, полторы минуты что ли -то примерно то есть вот она включила Клапан дает искру, То есть пошла на рунику здесь, поставили зажигалку, ну или факел будет гореть. То есть он поймает вот на этом контроль факеля. Контроль факела. И будет все работать. Так что микросхема от мозгов, Мозги точнее, они рабочие. Ну только при первичном вот, запуске один раз он. но сейчас вот, контроль факела сейчас нету. Есть сработала авария. Именно по контролю факела. Вот. можно возможно термостат я вот автомат поставил ну, как ключ переключатель открытка закрыт контакт вот я думаю термостат не дает запуститься или или если они там, ну, прозванивали этот термостат нужно горелочку снять горелочку снять сейчас поближе сделаю и почистить здесь вот сейчас отвертку возьму здесь вот соединение вот эти вот вот где вот искра проходит, бывает окислившись или на ну, нагар на них это первое что, а второе, если вот горелка сама не заземлена сейчас вот я заземление не поставил, контроль факела не будет он все время будет в аварию уходить или пробивает вот этот провод то есть на котле я не а так мозги рабочие так что вот так вот